Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Разы. В эпигейме завтра на раздаче пак на Rumble Wess. Бесплатная многопользовательская игра. Приземляйтесь и вступайте в бой. Rumble Wess. Новая бесплатная игра в жанре Королевская битва, в которой чемпионом может стать каждый. И вот завтра будет пак. Бесплатный, но вот такого видно чемпиончика в Game. Мне самому захотелось поиграть, если Эпик Гейм бы эпигейм не раздавала бы. Пак контент, бомбоксер, набор включает в себя эксклюзивный пакет бомбоксер, баскетбольный шлем, баскетбольные перчатки, баскетбольная майка, баскетбольные трусы, баскетбольная обувь, эксклюзивный фон и рамка карты. 120 минутный бустер фейм, это завтра в четверг в 6 часов будут раздавать этот пак. Ссылку на игру и ссылку на пак я оставлю в описаниях под видео. Если вам интересно, заберите, пожалуйста.